Приветствую вас, друзья. Сегодня мы рассмотрим вопрос от нанима, ну, который, в общем-то, своего имени не прячет. зовут Лариса. Спросила о должнике. Должен человек крупную сумму. Частями Долг отдавал последний раз в 2013-м и затих. Отдаст ли он оставшуюся сумму и если отдаст, то когда? Интересный вопрос. Но ну вот на момент самого вопроса я построила Харар. Давайте рассматривать его. Ну вот управитель вопроса «Луна». Она находится в рыбах. В принципе, это неплохое положение. Единственное, что меня смущает, она находится в соединении с Нептуном. А Нептун, знаете, он дает немножко такое вот рассеивание. Ну и очень хорошую интуицию. В глубину идет. Время для вопроса было неплохое. Видно, что он актуален. К управителю вопроса, к Урану, Луна еще имеет, хотя и расходящийся но все же аспект ну знаете расходящийся аспект может говорить о том, что уже немножко времени упущено ну хорошо, давайте дальше посмотрим ваши деньги деньги отвечают за деньги второй дом он управляется Марсом Марс находится в весах и весы находятся в Марс в весах. Он имеет, знаете, такое несколько шаткое положение. Считается, что он там в изгнании, то слабенький, он колеблющийся. И что еще? Управитель человека, который вам должен, должник солнышка, тоже находится в весах, в соединении с этим Марсом. Причем тоже здесь солнце в падении, достаточно слабое положение. О а чем это говорит? Это говорит о том, что человек, он думает об этом долге, он о нем хорошо помнит, хорошо знает, но шанс вернуть пока маловат. И здесь может быть вариант, что или он сам сейчас несколько нестабилен финансово, ну или он пока в любом случае хочет подтянуть с отдачей долга. То есть о они помнят, но почему-то как-то шанс очень слабенький. Может быть даже здесь больше склоняются к тому, что ему действительно самому сейчас не хватает. Хорошо. Давайте посмотрим вообще, как обстоит дело с самим долгом. Вот восьмой дом – это долг, его управитель Венера, она в самой высшей точке гороскопа. Это говорит о том, что для вас эта тема очень актуальна, она имеет прямой аспект к луне, к управителю вопроса. То есть вы об этом думаете, для вас это важно. Но по поводу когда, когда, пока ничего сказать не могу, поскольку все аспекты расходящиеся. Знаете, вот ответ на вопрос, что время немножечко упущено. Хорошо. Но ну, а какой есть вообще способ для того, чтобы... Ну, наверное стоит обратить просто на себя внимание таким образом можно будет ускорить процесс просто обратиться к этому человеку напрямую что времени уже прошло достаточно много и когда вы давали в долг то вы давали на какой-то определенный промежуток времени чтобы у него не случилось но это его проблема, у вас есть свои проблемы и пусть постарается поторопиться предпринять все возможное для того, чтобы этот долг закрыть, вплоть до того, что даже его переодолжить. А здесь такая возможность есть у него, судя по всему. Здесь еще, знаете, складывается такое впечатление, что у вас у самой сейчас возникает ситуация, когда вы сами действительно нуждаетесь в какой-то определенной крупной сумме денег, и вы вот точно знаете о том, что вам должны, и вас немножко как-то выбивает эта ситуация, что у вас вроде как деньги есть, но вам их не возвращают, поэтому вы не можете... Сделать то, что вы там себе запланировали, что вы себе задумали. Причем вот есть такое ощущение, что вы о чем-то думаете, связано тоже с вашим домом, с вашей недвижимостью. Что-то вы хотите сделать, сделать какие-то вложения. А вот эта, долг, эта сумма долга, она вас держит и не получается осуществить то, что вы себе задумали. Так еще хотелось бы э, помочь, помочь вам разобраться, в общем-то, с тем, как как как вернуть эти денежки. Но я вижу однозначно четко, что вам нужно с этим человеком говорить. Держать, выбрать какую-то стратегию, держать свою летнюю и... Ну, не идти ни на какие уступки хотя у меня есть такое предположение что ну, чем дальше тем меньше шансов вернуть эти деньги ну как то знаете одалживаешь чужие отдаешь свои поэтому там уже как то очень много у него чего там накопилось других потребностей и ну, эти деньги отчуждать ему не очень хочется но я могу сказать, что в любом случае, вне зависимости от того, как там получится, вернут вам или нет, вас впереди ожидают очень счастливые события в доме, в семье. Ну и если даже их не удастся никак вернуть, ну, считайте это компенсацией, то есть вашей платы за то лучшее что у вас будет впереди. Ведь, как известно, что карма, кармические долги, они отдаются либо какими-то услугами, либо отдаются деньгами. И у меня, вы знаете, очень четко так фиксируется решение этого вопроса другим человеком, человек, который с вами по крови может быть, муж, может быть, отец, но какой-то очень важный для вас человек, и он поможет решить ну, ваши какие-то главные, основные финансовые вопросы. Вот такое вот небольшое видео у нас сегодня получилось. Я надеюсь, что оно будет для вас информативно. Ну, как, как минимум, что-то он подскажет в ваших действиях. Пожалуйста, оценивайте эти видео, комментируйте, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.